И теперь мы поговорим про вокальные цели. Очень часто я слышу от студентов, что они хотят научиться петь для себя, научиться хорошо петь, чтобы выступать в караоке, или записать какую-то песню в студии, в подарок и так далее. На самом деле это все были примеры не очень хороших целей. Именно не очень хорошая здесь формулировка. У вашей цели должна быть максимально точная, конкретная формулировка с временем иным ограничением и, конечно же, цель должна быть реальной. Давайте разберем на примере. Допустим, вы говорите, что ваша цель я хочу научиться красиво петь. Она очень размытая, не конкретная и, скорее всего, она может быть реалистичной, но мы не знаем, что значит научиться красиво петь. У вас, возможно, есть эталон этого красивого пения, тогда вы можете прописать я хочу научиться петь так же красиво, как и вписываете имя вашего любимого исполнителя и обязательно нужно поставить себе временные ограничения это будет вас стимулировать к занятиям потому что возможно вы начнете заниматься и за месяц всего лишь пару раз позанимаетесь может быть по полчаса или по часу и конечно этого недостаточно для того чтобы достичь ваших вокальных целей научиться красиво петь и я рекомендую конечно более конкретно ставить цели особенно на первоначальном этапе вам будет более понятно приходите вы к результату или нет потому что все таки красивое пение у всех это ну что-то свое для кого-то это громкое мощное пение для кого-то наоборот более тихая и мягкая еще одна не очень хорошая цель это например такая научиться Круто петь как Адель или Полина Гагарина, или вставляйте сюда любого другого крутого вокалиста за 2 месяца. Вот очень часто многие вокальные школы дают такую рекламу, что за 2 месяца вы научитесь петь профессионально. Сразу хочу сказать, такого не бывает, к сожалению, наверное, мы все хотели достигать наших результатов максимально быстро, но все-таки обучение пению это процесс, и за три месяца вы можете освоить ну, максимум базу, если будете заниматься достаточно интенсивно. И когда вы ставите себе такую цель, скорее всего она будет не очень реальной, даже если вы укажете год, два или пять лет Объясню почему. Потому что Адель, Полина Гагарина и другие крутые вокалистки, чтобы достичь такого уровня, занимались не один год. И, скорее всего, изначально от природы у них были очень хорошие вокальные данные. Это тоже влияет на то, до какого уровня в вокале вы сможете дойти. Поэтому такая цель не является реалистичной. Но ну, если только у вас не супер какие-то крутые вокальные данные, способности к обучению, конечно, во всем бывают исключения. Но если мы берем такой среднестатистический вариант, уравниваемся немножко, то нужно ставить более реальные цели, особенно на короткий срок. Так какая цель? может считаться хорошо сформулированной например такая за три месяца занятий я хочу научиться правильно дышать во время пения освоить базовые принципы вокала и вокальные приемы для того чтобы спеть свою первую песню вот смотрите здесь у нас три месяца временное ограничение что человек хочет научиться делать правильно дышать это основа основ. Далее освоить базовые принципы вокала, чтобы, ну, в принципе, правильно извлекать звуки. И третье. Речь идет об одной песне и вокальных приемах конкретно для этой песни. То есть не в принципе все вокальные приемы человек планирует освоить, а именно те, которые нужны будут для этой песни. Вот это реальная цель. И вы можете измерить результат через три месяца, прочитать формулировку и себя проверить. Ага, дышать научился я правильно или нет? Научился. Базовые принципы освоил? Да, освоил. Вокальные приемы? Есть. Песню успел спеть. Все, вот она запись, допустим, студийная или на диктофон, на видео, неважно, но так вы будете понимать, что да, я занимался, я потратил определенное время, я достиг этого результата, я достиг этой цели, можно двигаться дальше, потому что если у вас цель очень абстрактная и даже вы ее ставите на три месяца, вы не можете потом сами измерить результат, и вам вроде кажется, ой, ну вроде я лучше стал петь, а взяли потом какую-то сложную песню и все, и ощущение. что что вы вообще ничего не умеете, э, ноты высокие не дотягиваете, голос как-то звучит не так, как вам бы хотелось, меняется тембральная окраска и вообще не понимаете, как ее спеть. Ну, я думаю, вы поняли ход моих мыслей. То есть цели должны быть максимально конкретные. Это позволит вам не потерять мотивацию в занятиях вокалом и адекватно себя оценивать. То есть не витать в облаках, а быть все-таки ближе к земле, ближе к реальности. Поэтому формулируйте ваши вокальные цели, присылайте мне их в инстаграм на проверку, я буду рада вам помочь.